Наша жизнь уносит в никуда, музыка на все. И сегодня ночью вдруг отдыхает, им отдыхаем точно. Повстречьте снова в этот раз в твоем сердце огонь, верю, не погас. Я с тобой готов уйти до конца. Верю, что это любовь, это не игра.